Родителях, а братья не оставляли его. Довелось Аркадию идти по пустынной дороге в окрестностях святого города. Здесь повстречался ему сердобородый инок, которому юноша почувствовал сердечное расположение. «Отч», — воззвался к старцу Аркадий, — «помолись обо мне. Я скорблю и тяжко страдаю». «Не скорби, чадо», — утешил его старец. Твой брат Иоанн спасся, как и все ваши слуги. Пройдет время, ты встретишь родителей и брата. Аркадий, поразившись словам старца, понял, что перед ним святой прозорливец и попросил указать монастырь, в котором он мог бы поселиться и молиться там за своих родных. Старец внял просьбам юноша, провел в монастырь святого Харитона, где и постриг его. Ксенофонт и Мария – Два года ждали весточки от сыновей. Ожидание сменилось беспокойством. Почему дети не пишут? Неужели у них так много занятий, что им не досуг черкнуть несколько беглых слов родителям? Позабыть родителей они не могли. Быть может, разбился корабль, доставлявший почту. Но из Берита за два года пришло несколько кораблей. Томимые сомнениями, ксенофонт и Мария... Вновь призвали к себе любимого слугу домоправителя и поручили ему разузнать в Берите, от чего дети молчат. В Берите учителя и товарищи Иоанна Аркадия сказали слуге, что не видали братьев с тех пор, как они уехали навестить больного отца. Кого не спрашивал встревоженный домоправитель, никто ничего не мог сказать. След братьев потерялся. Пора было возвращаться в Константинополь. Завернув придорожную харчевню перекусить перед дальней дорогой, домоправитель подсел к столу странствующего монаха. Они встретились взглядами и узнали друг друга. Монах был слугой братьев на корабле. Скажи мне, друже, бросился к нему домоправитель, скажи скорей, что с нашими юными господами? Где они? Почему не пишут родителям? «Никогда уже ничего не напишут», — вздохнув, ответил монах. Они утонули в море. Верно ли ты знаешь? Быть, может, они спаслись? Волны бросали наш <как> тяжело нагруженный корабль, как скорлупку. Валы вставали, как горы. А ежели гора обрушится на былинку, уцелеет ли она? Я спасся с Божьей помощью, вскарабкавшись на дверь от каюты братьев. Как на плоту мотала меня на двери двое суток без и пищи. Я дал обед. Останусь жив, постригусь в монахи. Опечаленный возвратился домоправитель в Константинополь. Как сообщит он добрым своим господам о смерти их детей? Как отважится разбить их сердца? Он решил скрыть правду. Первый домоправитель встретила Мария. Бодро и весело рассказывал он ей, что дети их живы-здоровы, учатся успешно. Хорошие ученики берут с братьев пример, они родивы и завидуют им. Мария слушала слугу с радостью. Однако ей не понравилось, что домоправитель, человек честный и открытый, сегодня не смотрит ей в глаза, отводит взгляд в сторону, как пойманный плут. «Что же дети послали нам письмо?» Просила она. А как же, целых два? Дай мне их. Домоправитель потупился. Я потерял их в дороге. Друг мой, Мария взяла слугу за руку. Скажи, я когда-нибудь обращалась с тобой плохо, притесняла, или ты слышала от хозяина бранное слово, или он хоть раз побил тебя? Зачем ты лжешь? Скажи мне правду, даже если она горька. Домоправитель, много повидавший на своем веку, зарыдал и рассказал Марии все, что узнал от слуги братьев. Хотела и Мария скрыть от своего супруга, постигшие их горе. Но до каких пор можно скрывать их? Чем дольше таишь горе, тем больнее оно жжет сердце. Пошла Мария к мужу и сказала, что осиротели они, погасли их светочи. Нет у них больше милых сыновей, и Иоанна, и Аркадия. Чем измерить глубину родительского горя? Молились и плакали Ксенофонт и Мария, плакали и молились. Весь Константинополь скорбел вместе с ними. Так любили горожане добронравных супругов. Соболезную им сам император почтил своим посещением их жилище. Всю ночь молились родители о своих детях, а под утро им обоим одновременно приснился сон что сыновья их в великой славе предстоят Иисусу Христу. Зачем теперь нужны были богатства и почести к Синофонту? Богатство раздало нищим, а славы и почет он никогда не искал. Простыми паломниками, с котомками за спиной, с дорожными посохами отправились супруги в Иерусалим помолиться о своих детях. Сколь дивны дела Твои, Господи! На пути в Святой Град к Сенофонту и Марии встретился прозорливый старец, что некогда ввел Аркадия в обитель святого Харитона. «Мир вам, благочестивые Ксенофонта и Мария!» — сказал он. «Ступайте в Иерусалим, там вы встретитесь с вашими детьми». Ободрились Ксенофонты Мария, и хотя были в преклонных годах, прибавили шагу. Намеревались они даже спросить, откуда старец знает их детей, — да он уже скрылся за поворотом дороги. Прозорливый старец вечером этого же дня сидел возле храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Одетый в монашескую одежду, к нему приблизился Иоанн. «Скажи, честный отче, как пройти к Голгофе?» — спросил он. «Она перед тобою», — ответил старец. «Радуйся, Иоанне, что достиг ты святой земли». Но ожидает тебя радость сугубая. Скоро увидишь брата своего. Откуда ты знаешь, что у меня есть брат? Воскликнул Иоанн. Но старец приложил палец к губам, прося молчания. С другой стороны храма к ним подошел Аркадий. В монашеских одеждах братья не узнали друг друга. Добрый инок обратился старец к Иоанну. Вижу, что много испытаний претерпел ты в жизни. Поведай нам. Кто ты? Откуда родом? Чтобы получили мы от повести твоей пользу и утешение. Не догадываясь, кто стоит перед ним в одежде монаха, Иоанн повествовал о безоблачном детстве в Константинополе, о родителях, о милом брате, об учебе в Берите. Но только дошел его рассказ до описания бури, разлучившей его с братом, как Аркадий, откинув монашеский куколь с возгласом Иоанн, родимый, обнял его. Сколько слез пролили братья, встретившись после долгой разлуки. А через два дня в ворота Иерусалима вошли к и Мария, Кто бы узнал в бедном паломнике, кутавшемся в дырявый походный плащ, еще недавно важного сановника. Устремив свои стопы в храм воскресения, супруги долго молились в нем. По выходе из храма они встретили знакомого старца. «Отче!» – спросил Ксенофон, запомнив его слова. «Скоро ли мы увидим наших детей?» «Скоро! Вступайте в гостиницу! Пусть слуги приготовят праздничный обед!» Застелив стол лучшей скатертью, гостиничные служители накрывали его, когда в трапезную сопровождением двух иноков лица которых скрывали монашеские куколи, вошел прозорливый старец. Он предупредил братьев, что сейчас они увидят родителей, но просил их поступать так, как он велит. «Теперь ты расскажи нам, — сказал старец Аркадию, — кто ты, откуда родом. Пусть благородные паломники узнают историю твоей жизни». Аркадий успел произнести лишь несколько слов, как Мария с рыданиями бросилась ему на грудь обнимая и целуя милая чада. Разве забудет мать голос сына, которого выносила под своим сердцем, над которым плакала и молилась во время его детских болезней? И через годы голос сына отзовется в душе матери сладкой музыкой. Так с молитвой прошли путь испытаний к и Марии и их дети Иоанн и Аркадий. Дальнейший путь и Марии был проложен для них детьми. Супруги поступили в монастыри. Они и дети разошлись по разным обителям. Так повелел старец. И больше никогда не увиделись в жизни земной. Но сейчас они навечно соединились на небесах, где молятся Господу о всех родителях и всех детях. По преданию, один из сыновей Ксенофонта и Марии, Иоанн, Является знаменитым Иоанном Лественничком, создавшим знаменитый духовный труд Лествицы, с которым мы, конечно же, братья и сестры, все знакомы. История Ксенофонта и Марии и их детей Аркадия и Иоанна показывает там святость любви родителей к детям и детей к родителям, если любовь их восходит к Богу, который есть любовь. Дорогие братья и сестры, это житие наглядно показывает нам о важности молитв наших за детей и молитв также нас, как детей, за родителей. Ведь мы не всегда можем быть рядом со своими близкими, не всегда можем их защитить. Но если мы будем усердно молить Бога о наших близких, о наших детях, о наших родителях, то этим самым мы сможем защитить наших родных от всех бед. Я поздравляю вас с Днем памяти преподобных Ксенофонта и Марии. Храни Господь вас, ваших детей и ваших родителей.